Ух ты, и снова я. Александр Кривола, печенеги. Ребятка, наши тюльпанчики расцвели почти. Наши тюльпаны. Наши красивые, низкорослые тюльпанчики. А? Давай ближе подойдем. А так, а так, а так, так, так, так, ближе, ближе. И там уже жучки лазят по них, выедают. А, смотри, А вот такой тюльпанчик, ну, буквально от земли до цветочка, буквально 10-15 сантиметров, не больше, ребят. Ну такая красота, ну такую красоту наши низкорослые тюльпанчики. Тюльпанчики разводятся луковицей. -ка а? Смотри. Какая красота. Это гиацинт отцвел. Гиацинтик отцвел. Я их не снимал почему-то. Все времени не хватает. Красота, да, ребят? Я боюсь... Смотри, Я просто боюсь залазить у цветы на наши тюльпаны, потому что жена только прополола, будет ругаться. Сегодня 1 мая 2021 года. Ребятка, всех поздравляю с весенним днем. С праздником весны. 1 мая. Мир, труд, май. Когда-то был праздник. Настоящий праздник. Все ходили на демонстрацию. Гуляли. Семьями гуляли. Соседями. А сейчас... А сейчас, сейчас, сейчас. Ну, мы отмечаем. Как отмечали, так и отмечаем. 1 мая. Всех с праздником. 1 мая. Мир труд май. А тюльпанчики красивые. Ай, сейчас, сейчас я отсюда. Она будет ругаться. Смотри, какой красавец. А? не здесь красавец, не здесь, красавец, красавец, Ой. ну все, ребятка, всем пока-пока, до скорого, с вами был Александр Криволап, печенеги, низкорослые тюльпаны, Пока-пока, ребятка.